Всем привет! Сегодня я вам буду показывать, как самому себе сделать массаж Гоша. Для выполнения массажа вам потребуется массажный скребок и массажное средство. В качестве средства для массажа вы можете использовать либо масло, либо гель, либо массажный крем. Выбирайте, что вам привычнее, к чему вы, что вы чаще используете, тем и работайте. Я обычно использую масло. Берете небольшое количество, буквально 2-3 капельки, растираете между ладошками и промакивающими движениями вальными наносите на лицо чуть-чуть шею. Это очень важный момент, сколько масла вам использовать. Его не должно быть слишком много. Если будет много масла, то ваш скребок будет очень сильно скользить по лицу. А это ни к чему. Тогда эффективность массажа сильно снижается. И теперь приступаем к самому массажу. Берем массажный скребок в одну руку. И второй рукой вы будете делать следующее движение. Вам необходимо натянуть кожу. Примерно вот так вот. И по массажной линии. Вот у нас идет первая массажная линия это угол рта. И сюда к мочке уха. Выполняйте следующие движения. Делаете от 3 до 5 проходов по одной массажной линии. Выполняете такие, знаете, очень частые движения. Вот еще раз показываю. И в конце, как бы сказать, заглаживаете немножко полученный результат. Все достаточно просто. Следующая массажная линия у нас идет вот примерно от центра носогубочки и козелку уха. Тем, кому повезло с скулами или у кого, в общем-то, контурная пластика скул, может быть, немножко тяжеловато приходить по косточке. Поэтому вы, когда начинаете делать э, массаж по этой линии, э, проходите ее под э, скуловой костью. Вот здесь вот. Не по ней по самой, а как бы под ней. Если у вас есть время, вы можете, в общем-то, все вот эти вот массажные линии делать не такими крупными, не такими большими. Я показываю сейчас такой экспресс-вариант, поэтому у нас получилось всего две массажные линии. Одна здесь и одна здесь. В работе я обычно их делю на несколько, на несколько линий. После того, как прошли вот эту линию, вторую массажную линию, нам нужно обработать вот эту вот зону. Самый оптимальный вариант, вы берете скребок, ставите его перпендикулярно, вот так вот, и выполняете следующее движение. Вот, Все достаточно просто. Для обработки этой зоны смотрите, чтобы у вас верхняя грань скрипка начиналась ну, примерно вот здесь. Вот. То есть не надо слишком сильно глазу лезть на, прямо вот на нижние века. Прямо по костному краю, прямо вот сюда, вот, где у вас косточка, ставите и начинаете обрабатывать. Данное движение очень хорошо будет людям, кто страдает от отеков у кого достаточно выраженные малярные мешки. И, собственно, как и сам массаж, он обладает очень выраженным лимфодренажным действием. Вот. Обработали эту зону. Дальше мы приступаем обрабатывать зону вокруг глаз, зону орбиты. И следующая... Линия – это расстояние между кончиком брови и выступающей частью скулы. Делаем все то, что я делаю. Берем ручку, оттягиваем кожу. И вот такими движениями начинаем массировать. Не должно быть очень сильно. в этой зоне, старайтесь сильно не надавливать, поскольку кожа тонкая и можно получить, в общем-то, синяк, гематому, поэтому старайтесь сильно не давить. Очень-очень легкие движения, легкий нажим. И уходите немножко на волосистую часть головы. Данное движение позволяет снять эм, повышенную э, активность круговой мышцы глаза и очень хорошо ее расслабляет. Тоже делайте от 3 до 5 раз таких движений и переходите на, э, собственно говоря, саму бровку. Бровь обрабатываем следующим образом. Либо берем вот так, либо берем вот так, как вам удобней. И здесь уже у вас э, движения будут э, вертикальные, вверх-вниз. То же самое. Очень мелкие, очень мелкие и очень частые движения. <музыка> Делать самому, если честно, не очень. Это, эту зону обрабатывать, не очень удобно, поэтому лучше, если кто-нибудь вам еще это сделает. После брови у нас идет межбровка. Межбровка тоже обрабатывается достаточно легко, достаточно просто. Опять-таки, наши руки не для скуки. Либо делаем вот так, либо делаем вот так. И э, частые мелкие движения. Работали межбровку. После этого обрабатываем лоб. Лоб э, можно разделить. Э, у кого он маленький, можно за один раз все обработать. У кого высокий лоб можно разделить, в общем-то, на две части. Опционально, смотрите сами. Вот, я обычно делю на две. Первая часть и вторая. Здесь все достаточно просто. Прикладывайте ладошку кожу лба, оттягивайте немножко. И частые те же самые наши уже знакомые движения. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Да, и вот так игриво двигается наша бровь в такт массажным движением. Получается очень даже так забавненько. Помимо самого эффекта от массажа, вы получаете еще некоторый, знаете, такой скрабирующий пилинговый эффект, поскольку сам скребок, он помогает немножко обновить кожу. Если вы уже получили розовый ричь, как, как, как и я, то значит вы на правильном пути, у вас правильный нажим, солнце светит, очень отсвечивает, я прошу прощения. непрофессиональный у меня свет. Ну, в общем, как-то так, да. Поэтому если у вас есть порозовение, то это хорошо, это сосудистая реакция, значит у вас процессы все начинают работать. И после того, как мы закончили обрабатывать лоб, мы делаем следующий ход конем. Опять таки берем скребок боковой гранью и делаем следующее движение. Повторяйте за мной. То есть то же самое поглаживание. Обязательно обрабатывайте, вот как я сейчас сделал, боковую поверхность шеи, поскольку таким образом вы усиливаете лимфоток и дренажное действие будет еще сильнее. Одну половину сделал я, вторую половину уже можете сделать самостоятельно.